Если у человека воруется какой-то ресурс, значит ли это, что с правом человека на этот ресурс было что-то не так, исходя из принципа, что порчи без вины не бывает? Нет, это вовсе не значит, что с правом было что-то не так. Если у человека появилось право на какой-то поток силы, значит оно появилось. И даже если с правом что-то не так, оно просто не появится. Сначала не так устранимо, а потом появляется поток силы. Но Система наша устроена таким образом, опять же, правило естественного отбора, которое говорит, ничего никогда не дается вам всегда, свое надо беречь. Речь идет о потоке силы, об имуществе, об отношениях, о людях, свое надо беречь. Поэтому окружающая реальность в своем праве устраивает себе серию провокаций. Крадник это не порча, крадник это провокация. Крадник уводит поток силы, но не забирает право на него. Право все равно остается у тебя. Это как увели у тебя кошелек, например, на базаре. Да? Но при этом это не говорит о том, что в следующем месяце на своей работе ты не получишь зарплату. Получишь, просто в этом месяце тебе придется туго. А потока силы, потока денег, право на этот поток тебя никто не лишал. Вот крадник действует приблизительно так же. Это одноразовое воровство. И демонстрирует оно только лишь одно единственное качество вашего сознания, о том, что вы этот поток не бережете. То есть вы к нему относитесь несколько попустительски. Здоровье ли у вас украли, да? опять же, временно, непостоянно, под денежный поток ли у вас увели или еще какой-то поток удачи ли у вас увели. Разные крадники бывают, но любой крадник никогда не работает навсегда, это разовая кража. Так называется праздник, разовая кража, он взял и убежал. Чтобы отобрать поток, нужно проводить очень серьезное магическое ритуальное действие, которое в любом случае будет сводиться к следующему, вы так или иначе будете поставлены в условия, когда добровольно откажетесь от своего потока, добровольно откажетесь от права. Как правило, это выглядит в человеческом мире следующим образом, попадая в какую-то ситуацию, человек говорит Пусть заберут все что угодно, только это вернут. Нет вопроса. Мы тут, мы тут уже с корзинкой стоим, давай складывай. Да, такой неадекватный обмен происходит у людей, как правило, которые очень эмоционально привязываются к чему-либо. Опять же, здесь естественный отбор, имеет ли право на право человек, который его не ценит. Имеет ли право на право человек, который его не бережет? Нет. Имеет ли право на право человек, который готов обменять его на что-то более мелкое, но приятное сердцу, да, золото на бусики? Вот здесь как раз тот, тот, тот самый принцип, кто готов обменять золото на бусики, потом будет жить в резервации. То есть это закон. Да, который утвержден, и его совершенно не, не, не стоит сбрасывать с счетов. Вот, поэтому, возвращаясь к ответу на вопрос, если совершается крайник, это прежде всего повод задуматься. Во-первых, колдун или тот, кто решил совершить разовую покражу, из всего объема человеческих существ выделил конкретно тебя. Это говорит о том, что ты чем-то привлек его внимание. Может быть, вычурной одеждой может быть несоответствием внешнего и внутреннего, может быть заведомо демонстративным пренебрежением теми правами, которые у тебя есть, может быть ты спровоцировал человека. Ну Грубо говоря, тебе муж подарил хорошую норковую шубу, а ты поехал, например, в этой шубе в деревню к своей бабушке, где там пенсия, дай бог, у людей три тысячи, и не то не всегда случается. И ты вот, это, вот всю эту красоту вместе с собой да, донес, ну, три дома прошел и все, <смех> и считает получил. То есть у тебя с этого дела все мгновенно слезали с глазом, или приговорчиком, либо еще как-то. То есть ты просто спровоцировал людей, которые, которых провоцировать не надо было. Опять же, это тот же естественный отбор. Разбирай людей, понимай, куда ты, где ты находишься, с кем приходится иметь дело, не провоцируй. Окружающих. Зачем ты делается? Не надо. Когда человек идет на восточный рынок и у него лопатник вот здесь, вот, в заднем кармане штанов, который у него, естественно, вытаскивают, да, приходит в полицию и, и говорит, у меня украли деньги, где они были, вот здесь на него смотрят как на больного человека, у вас все хорошо, страхом покажитесь. Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек, если ты идешь на восточный базар, не свети ты деньгами. Вот здесь тот же самый принцип, мы живем среди людей, и люди нам не все ровные. Некоторые люди здесь вообще бесправны, и у них единственная возможность, если не права заработать, то хоть кусочек отщипнуть. И они этого, этого шанса упускать не будут. Можно взывать к закону сколько угодно, и закон в данном случае и Магически и физически, и юридически. Он здесь абсолютно бессилен. Первый скажет, извини, это была плановая провокация, потому что вас надо провоцировать, чтобы вы не расслаблялись. А второй закон юридически скажет, а что ты хотел? А что ты хотел? Вот. Здесь все то же самое. То есть просто, просто думаем, думаем и понимаем, с кем, нужно, с кем приходится иметь дело, в какой среде вы общаетесь, и, соответственно, что сделать так, чтобы не провоцировать глаз бесправного человека на отбор у тебя, если не право, то потока. Потому что если отбирают права, это уже не крайник, это уже хорошо сделанная порча. А порча, как вы сами только что сказали, можно поставить, и она ляжет только за виновность. А это значит, что виновность должна быть, и она должна быть колдуном, силам доказана. Что может являться виновностью? Оскорбление матери, оскорбление женщин. Всегда виновность. Вот это вот запомните, да? Право, материнское право еще никто не отменял. Оно умалено, оно немножко ограничено, но оно всегда существует. И если возникает вопрос между обидой женщины и обидой мужчины, женщина всегда права. Помните, это мужчину. Женщина будет накладывать на вас порчу, и она ляжет, а вы на нее не ляжете. Вот так. Вот. Что может еще являться основанием для виновности и основанием для установления порчи? Это когда нижний по статусу, нижний по касти оскорбляет высшего, по статусу высшего по касти. То есть, например, купец оскорбил воина. Купец оскорбил правителя, Основанием, основание есть. Основание есть. Наоборот, нет, по своем праве. Основанием для порчи может являться клятвое преступление. То есть ты обещал кому-то что-то сделать, не сделал. Соответственно, это основание для того, чтобы вызыскать с тебя виновность и так далее.